Здравствуйте, дорогие друзья, с вами bfog.net, интернет-портал, посвященный симрейсингу и автоспорту, и мы приглашаем вас посмотреть гонку третьего этапа исторического онлайн-чемпионата bfog Back in History, чемпионата, в котором гонщики соревноваются на автомобилях Формулы-1 разных лет. И сегодня Гонщики будут спорить за Гран-при Европы 1993 года на трассе Донингтон парк И как вы хорошо, прекрасно видите на своих экранах... Ну, знаете, не так начал. Вот э, вспомните два предыдущих этапа. Э, всегда что-то исторически сбывалась по сравнению с, реальным, с реальной Формулой 1. На первом этапе это ну, была, в общем-то, сущая мелочь. То, что в реальной Формуле 1 был дубль Феррари, но у нас э, Феррари не смогла выиграть гонку, но была на втором месте. То есть, как бы совпадение. На втором этапе совпадений было больше. А именно, первый ряд гонщиков Феррари и Макларен. Такое же противостояние, ну, конечно, до противостояния сцена просто может быть было далеко, но была не шуточная борьба. Ну а здесь историческое совпадение, куда я бы сказал важнее, потому что сегодня оно будет играть определяющую роль во всей гонке, как и в настоящем Гран-при Европы 93 -го года на трассе дождь и дождь я бы вам сказал не слабый. Тут же хочу внести некоторое дополнение. Я прошу сразу прощения, но к сожалению особенности игры F1 Challenge таковы, что мы с вами уже не в прямом эфире, разумеется, мы смотрим повтор. А повтор, к сожалению, система просмотра повторов устроена таким образом, что даже несмотря на то, что сейчас дождь и гонщики одели дождевые шины, дождевые шины этого мы видеть не можем. Визуально мы видим, что на машинах стоят слики. Друзья, это не так. Я прошу прощения за эту техническую недоработку. К сожалению, так будет всегда, в случае, если будет дождь. Ну что ж, а сейчас, я полагаю, пора представить стартовое поле этой гонки. Итак, сегодня у нас на редкость, как видите, богатое стартовое поле. Гонщиков очень много. Надеемся, что э, очень много и дойдут до финиша. Ну, а на полпозиции у нас третий раз подряд Алексей Опарин. Но, думаю, пилоту Макларен не стоит расслабляться. Ведь сразу, можно сказать, у него за спиной на втором месте его уже привычный соперник Богдан Хлашевский. И, вспоминая события Сузуки, мы... Конечно же, можем делать вывод, что полупозиция Алексею победу не гарантирует. Сразу следом за Хлашевским. Очень, я бы сказал, ну великолепный и нет, это слишком громко сказано, но на редкость удачный дебют. Абсолютный дебютант Владимир Ковалев, выступающий в этой гонке за команду «Джордан». Следом за ним на четвертом месте, наконец-то явившийся с третьей попытки на гонку. Напарник Калашевского Глеб Воронин. Имя для вас новое, но, поверьте, это далеко не дебютант, поскольку э, он был заявлен на гонке в Монце Сузуки. <coughs> в Монце присутствовал на квалификации, на гонку не явился по неизвестным причинам. В Сузуки его не было вообще. След за Ворониным у нас. Юрий Воронов Который Как и на первой гонке Представляет команду Минарди э -э, Ну, вы помните На второй гонке его не было По неким неизвестным, к сожалению, у меня причинам А жаль, мог поучаствовать в борьбе э -э, Ну, следом за ним Напарник Алексея Парина По Макларену Алексей Ермаков След за Ермаковым Возвращение с первого этапа команда Лежье. И, к сожалению, единственный представитель этой команды в этой гонке Антон Плешков. Простите, отвлекся. Отвлекся почему? Да потому что следом за Плешковым многострадальный Ля Рус. Ну, те, кто видел вторую гонку, для них комментарии излишни. Но представляет его здесь Александр Алешин. Будем надеяться, что проблемы прошлой гонки не будут мучить пилотов команды Ля Рус. Далее у нас Владимир Соколов, который третью гонку подряд едет на Лотосе. Следом за ним Александр Никишин, который перебрался в команду Заубер. Следом еще один дебютант э, чемпионата Александр Колобенков, который э, в данной гонке будет напарником Юрия Воронова по команде Минарди. Следом у нас э, немножко неожиданно низкая стартовая позиция э, Константина Гуренко, который эту гонку едет на Вильямсе. Следом у нас э, Виктор Каменов. Тоже, можно сказать, провал. Э, и едет у нас э, Каменнов на Тиреле. Э, следом второй Лярус. Вот здесь интересно. Потому что если вы помните Александру Алешину в прошлой гонке компанию по составлял Алексей Мельников. Э, сейчас он покинул соревнования. Но что интересно. Новый напарник, Одно фамилия старого. Тоже дебют Дмитрий Мельников. Низкая позиция, ну, я бы объяснил тем, что на квалификации -то он отсутствовал. Так что это нормально. Возможно, он еще проявит свою скорость. Ну и последним у нас на втором Джордане замыкает пелетон Илья Моисеев, который тоже не присутствовал на квалификации. Итак, остались буквально считанные гонки, ой, простите, пожалуйста, считанные секунды до старта этой гонки. Я уверен, что гонка будет очень интересной, ведь у нас, напоминаю, на трассе дождь. Однако, будем надеяться, что этот же самый дождь не станет причиной массовых аварий. Итак, через несколько секунд у нас будет старт. Сейчас будут загораться стартовые огни светофора. И когда они одновременно погаснут, гонка начнется. Обороты на максимум. Старт! Антон Плешков затормозил, Воронин Греб тоже плохо принял старт. Уже отрыв перед крыла, мне кажется, это Тирелл. Разворот Залбера. Ох, как сразу Холошевский прессингует. Ковалев сохранил третье место. Немножко вылетает стару Холошевский. Ковалев там же. За ними, за ними Воронин. Потом, если не ошибаюсь, Ермаков. И у нас вылет в стену Минарди. Колобенков, мне кажется. Так, там уже Ля Рус. Наверняка Алешина. Хотя может и Моисеев, почему нет? Вы посмотрите, на первых кругах он уже. Холошевский уже атакует. Пытается отобрать лидерство. Проехали, Мост Сейчас будет шикарно. Ошибается опарин! Атака! Проходит! Ну это просто. Вс, опарин потерял лидерство. И посмотрите, Воронин атакует! Но-не-не-не-нет, слишком позднее торможение, здесь он не впишется. Да, видите, мы его здесь даже не видим. Вон он только появляется. На третьем месте Воронин. Кстати, куда делся Ковалев? Вон там Ля Четвертый. Представьте, Ля Рус на четвертом месте. Так, Холошевский первый. Опарин второй. Воронин третий. Так, да, вот именно это, Минарди. Мы видели, как она едет, э, ну, врезалась в стену. Это. Нет, это Воронов. Воронов тогда у нас пострадал. я сказал, что это Колобенков. А едет он сейчас на десятом месте вслед за Александром Никишиным. На Заубере. Так, это Владимир Ковалев и Ковалев пятый. Гермаков восьмой. Так, мы видели, как он очень опасно проезжал мимо Лотуса, Соколова. Ну, опасно -то это как раз, опасность создал именно Соколов. Вновь вылет... Так, смотрим повтор старта с, с камеры Антона Плешкова. Он стартовал э, на седьмом месте. Вот пилоты трогаются, Воронин там, видно, запаздывает. Прорывается вперед для Рус. Разворот Никишина, выпихивают Плешкова. Проскакивают почти все остальные, даже Никишин, которого вроде бы развернул. И вот здесь входит Плешков последним. Вот уже идет поперек Минарди. Хотя нет, он просто срезает. Вот разворачивает Моисеева. Вы... Сам вылетает э, Каменнов. Так, Ворона, по-моему. Может. Ляруш без заднего крыла.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 Так, Гуренко на одиннадцатом месте. Вообще, мало что изменилось. Хотя позади него едет Плешков, это провал для пилота Минарди. Так, Никишин ведет за собой Воронова, но это мы уже видели. А это, по-моему... А это снова Плешков. Так, вот у нас уже есть первые посетители боксов. Так, кто у нас тут? Это Дмитрий Мельников на четвертом месте. Ой, а почему же я сказал, что там для Рус, возможно, Илья Моисеев? <смех> Или это Моисеев на Жордане? И вот посмотрите, сейчас Ковалев будет пытаться атаковать его. Вот Колобенков. И едет он сейчас, видимо, на шестом месте впереди Ермакова. В боксах сейчас Моисеев. И он из них выезжает. Тут Соколов. Вот Моисеев. 14 место. Но это за счет посещения боксов. Очень медленно он едет. Очень. И вот его обходит Воронов. Уже на круг, заметьте. Так, это Воронин. И вы посмотрите, мы уже впереди него не видим. Маклара на Феррари. Так, вот только здесь Тирол 13 место. Виктор Каменнов. Без переднего антикрыла. Так, это опарин. Апарин сейчас будет пытаться вернуть себе лидерство, но пока мы видим у него на это... Не, ну шанс-то, конечно, есть, но вот не видно пока что результатов. Так, это, если не ошибаюсь, Воронов. Да. И Воронов сейчас на восьмом месте. Так, это Ковалев, и Ковалев на четвертом месте. Мы видим там Ля Рус, вылет, и это, знаете, что Ковалев... Да, он обогнал Дмитрия Мельникова, хотя я подозреваю, что Мельников просто за счет своих вылетов его пропустил. И уже Ковалев обогоняет на круг Каменного... Это значит, что первая тройка уже это сделала, и мы действительно видим там Воронина. Кстати, Ковалёв Воронина догоняет. Да, Каменов э, убирается, и мне даже кажется, что это даже был вылет. Чем... Скорее, это вылет, чем попытка пропустить. Так, знаете, возможно, я ошибаюсь, это надо посмотреть, но, по-моему, у нас есть первый сошедший. Это не совсем так, просто очередной раз посетил бокс, Илья Моисеев. И он сейчас на последнем пятнадцатом месте. Посмотрите, задом даже там сдает. Что там происходит? Так, воронин, поз... Воронин позади Ковалева. Дождь пошел сильнее, чем в самом начале. Да, действительно. Оба ошибаются, срезают. Действительно. С дождем, конечно. Да, аварии были. С другой стороны, мне кажется, этот завал, который. Опа! Удар. Так, ну и где теперь Ковалев? Вот Воронин, да, едет дальше на третьем месте. А, ну Ковалев следует. хорошо, значит. Ну, то есть удар-то, конечно, плохо, но зато хорошо, что Ковалевский за счет этого удара не сошел, даже не, не поломал машину. Так, а все-таки там есть первый сошедший, по-моему, это Лярус. Так, подождите. Вот... Нет, это Тирл, Каменов, Виктор. Так, давайте посмотрим. Но там точно сошедший стоит Лярус. Вот как кто это? или Лименьева? Так, Соколов без переднего антикрыла. По-моему, Плешков тоже. Нет, Плешков. Плешков крыло на месте. Ам, да, Лотус заезжает в боксы. Да, там очевидно для Рус, только я не могу поничей. Так, а, Ковалев идет в атаку. Так, Ермаков седьмой Гуренко восьмой Гуренко восьмой неплохо по-моему мы совсем недавно на этой позиции видели Воронова так там не Тишин на Залбере догоняет другой Ля Рус а так Плешков догоняет так, вот на этом Ля Руси» едет Алешин Александр, а значит сошел Дмитрий Мельников. Обидно, в конце концов, для дебютанта сходить на первую. И посмотрите, и улетает как. И нет. Александр Алешин тоже сходит. Ну что ж, вот мы и лишились команды Лярус в этой гонке. Так, а опарин продолжает атаковать. Ну, нет, атаковать он не продолжает. Здесь атак нет, очевидно. Он продолжает пытаться нагнать. Да, Холошевского он пока не отпускает. сложные погодные условия на трассе. Вот такие глюки, тормоза, не обращайте внимания. Я, к сожалению, не могу с этим ничего поделать. Так, Воронов у нас сейчас на седьмом месте. Это Ковалев. И Ковалев третий. И он обгоняет на круг. Он обгоняет на круг Лярус. Это что же? А все-таки не сошел. Так, Ермаков сейчас шестой. Интересно, почему. Значит, кто-то провалился. Да, Гуренко восьмой. А, ну у нас Мельников как бы был на четвертом, потом на пятом месте. Никишин десятый. Значит, Плешков девятый получается, да, все правильно. Плешков следом за Гуренко. большой вылет. Лишится позиции или нет? Нет, по-моему, успевает. И Фераль... Уже он... Уже на круг об, обходить сейчас будут. А там и Мейси... Так, подождите. Лесков это... 9 впереди идет. Жордан. Так, пропускает, да. Тогда это Моисеев.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 Да, Ермакову. Так, а это Колобенков на восьмом месте. Ну, уже не на восьмом. А, нет, все еще на восьмом. Но проблема -то в том, что, по-моему, без обоих Антикрыльев едет. Да, уже девятый. Так, Соколов одиннадцатый. Сейчас Соколов, там впереди него, по-моему, как раз Колобенков Да, точно, Минарди без заднего антикрыла Так, это Моисеев на тринадцатом месте и сейчас его будет проходить Никишин. Ну да, другоп... э, все правильно пропускает. Ну что ж, не самая удачная гонка, прямо скажем, для Моисеева. Даже в Монце дела у него шли немножко лучше. Так, Воронин сейчас на четвертом месте. Да, все правильно. Так, за ним мы видим Минарди Воронова, и мне кажется, что это борьба за позицию. Так, да, да каменок он это все правильно, он там кто-то в боксах, и это Колобенко. Так, а вот смотрите, вот Опарина, Отех А, вон там, и они на круг проходят Ермакова, напарника Опарина. Богдан-то его уже прошел, а вот Алексей прошел только сейчас. Ну что, Богдан немножко оторвался. Мы видим, там Колобенков возвращается с пидстопа. Кстати, это гонка в чемпионате последняя, где а, запрещены дозаправки и где пидстопы нежелательные. А, Но ну, на самом деле, вы знаете, нет, нежелательный в данном случае погорячился, потому что в дождевой гонке резину стоит хотя бы раз поменять. Но уже со следующей гонки 1994 год Как и в реальной жизни Появляются, возвращаются до заправки И уже как бы это будет интереснее С точки зрения стратегии Так, а Воронов 5 Да, это борьба за позицию Эх, закрути... Едва не закрутилось -то. Так, они проходят, сейчас будут проходить на круг Алешина. Так, это Ковалев. Ковалев сейчас на третьем месте. И Воронин, который не может сейчас поддерживать темп, который он держал на первых двух кругах, а, ему не угрожает. Скорее наоборот, сейчас Воронин обороняется от Воронова. Так, Ермаков, естественно, починил переднее колоно. И продолжает движение на шестом месте. Так, Гуренко сейчас, по-моему, седьмой. Да, так и есть. Гуренко сейчас на седьмом месте. Слушай, а ведь он не так и далеко от э, э, Ермакова. Вот круговой Колобенков. А там уже можно попытаться догнать Ермакова. Так, не он девятый. Но медленно едет. Так, Плешков восьмой. Так, это ну, какие-то проблемы у Алёшина. Да конечно проблемы. Он сейчас 12-й, едва ли не самый последний пропускает на круг уже почти всех подряд. Так, по-моему, сейчас опарин его будет проходить. Но здесь ни в коем случае нельзя мешать. Да, он подвинулся. Потому что, я уверен, судьи будут строже к тем, кто мешает именно лидерам, чем к тем, кто мешает другим пилотам. Так, это Колобенков на одиннадцатом месте. Сейчас пропустил на круг Куренко. Так, соколов у нас сейчас на десятом месте. Только что он пропустил на круг Воронина. А, проблемы у Моисеева. Заднего крыла у него точно нет, по-моему, даже и переднего. Нет, передний на месте, но все равно. Исход. К сожалению, сход для ВИ Моисеева. Жаль, обидно. Так, Воронин четвертый. Значит, он пока что на время обезопасит себя от атак Ворона. Так, а это опарин. Что-то я там не вижу или него хорошо. Нет. Но Владимир Ковалев все еще на третьем месте. Проблемы у Глеба Воронина. Он вылетает. И его, по-моему, обходит Ермаков. Хотя нет, нет, это Ермаков уже просто на круг отстал. Воронин четвертый. А вот к нему пробрался Воронов. Ворона. обогнал его борьба прошел нет ну что ж контратака ошибается там там ошибается Воронов, и контратака проходит успешно. Хотя тут же еще одну ошибку допускает Воронин. Слушай, борьба эта, мне кажется, сегодня не закончена. Проходит Воронов опять. Но слишком широко заходит. Но там Воронин уже далековато. Интересная, интересная борьба. Эх, развернуло. Ну что ж, в целом, за этот круг горячность Воронина привела к потере. Вот так, посмотрите, опять кажется к потере еще одной позиции. Так, Ермаков, если не ошибаюсь, шестой. Да, Ермаков шестой. Но поскольку его недавно. Воронин и Воронов обгоняли уже на круг, то... Так, я вижу Джордан. А, ну это Илья Моисеевич. Да, то есть э, там для Владимир Ковалева все нормально. Так, Константин Гуренко у нас пробился на седьмое место. Ошибается, и вот команда Вильямс. Вообще, если честно, нет, ну, конечно, может быть, Константину тяжело из-за дождя, ведь все-таки Константин э, использует э, клавиатуру, но все равно, мне кажется, э, слабовато выступает этот пилот сегодня, учитывая, что, как-никак, это победитель первого этапа чемпионата в Монце. Так, Феррари, Воронин. Воронин без заднего крыла. И, по-моему, даже без переднего. Почему именно Воронин? Ну да, я не посмотрел, но... М -м, даже если бы такая неприятность переключилась бы с Холошевским, Гуренко бы его так быстро бы не догнал. Да, это Воронин. Ну что ж, Воронину предстоит долгий ремонт и очередная потеря позиций. Так, Плешков слегка срезает, он за счет этого вряд ли что-то выиграет. Кстати, он сейчас обгонит Воронина. Нет, чистого обгона не получится, пусть Воронин сейчас свернет боксом. Так, Никишина атакует Соколов. Нет, это это не борьба в одном круге. Соколов отстает от Никишины на круг. Так, мне показалось в боксах Ля Рус. Да, собственно так и есть. Так, а Богдан Холошевский все еще впереди. Идет гонку, но опарин уже очень близко подобрался. И, точнее, не совсем так. то, что он близко подобрался, потому что никак Хлашевскому не удается опарина сбросить. Эх, как повела. Но почувствовал, поймал Алексей макларен Макларенфорд. Вылез на траву сейчас был по внешней стороне. Сейчас атака может быть. Но нет, видимо, там тоже Магдан справился с ситуацией моментально. Вот сейчас Алексей вылетает. Знаете, ли, надо заметить, что очень не такая нервная борьба. Борьба хоть в протяжении 3 третьего этапа подряд принципиальных соперников. Но будем пока что считать, и пока все-таки потому что... И как начинал то он гонку с полупозиции, уже на первом круге пустил. Ох, чуть не развернуло. Уже на первом круге лидер. В конце концов, э -э зайди он правильно в Сушакану, он мог бы спокойно лидировать. Так, Ковалев обгоняет на круг Плешкова. Да, здесь Плешков грамотно подвинулся. Перешкова обгоняет их Холошевский. Хотя вообще-то это мог быть и. Нет, это не Холошевский, это был Воронин. Так, Никишин у нас. Ух ты, на восьмом месте. А чем же это вызвано? А, ну сошел Алешин. Все-таки так, вообще, кто у нас сошел? Моисеев, Алеша Моисеев, Каменнов, и все. Кто-то не видит Несенчина Гуренко. Ох, как легко встал. И, кстати, проблемы у него какие-то, Ты же не мог просто так встать. А, посмотрите, а парень, наверное, ошибся, мы не видим впереди него хлошедствия. Да, Холошевский специализирует. Да-да-да, отстал опарин. Секунд 5-6 сейчас, между ними. Так, а Ковалева обгоняет... Нет, это, это Хлашевский, это обгон на круг. Ну да, здесь подвинулся. А, ну да, все правильно, Гуренко на седьмом месте. Потерял я его, что-то. Да, Плешков. Так, стоп, теперь Плешков. Восьмой. А, нет, седьмой, так и. Это... Так, я что-то пропустил. <с> Давайте-ка еще раз посмотрим. Да, Никишин, восьмой кто-то впереди провалился. А, ну так это Воронин. Да, Воронин. Глеб Воронин выбыл из гонки. <сех> И вновь... Богдан Холошевский одинок на трассе. Так, а не видим ли мы там за Холошевским опарином? А нет, пока еще нет. Так, здесь уходит Колобенково. Отходит успешно. Этот опарин-то действительно отстал. Вот он только где. Опарина. Даже не знаю, как должен сейчас ошибиться фаворит, вдруг опарина пропустить Может быть, там пидстопы сыграют определенную роль, потому что в конце концов, нет, ну я уже говорил сегодня, топливо заправлять нельзя, в последний раз в этом чемпионате. Нож менять можно Хотя и это было бы не нужно В сухую погоду Они бы выдержали всю дистанцию Но вот В дождь-то шины они не такие Они столько не выдержат как как минимум один раз, а лучше даже два Минимум один раз их придется менять Ох, как занесло опарина Так, давайте посмотрим. Итак, смотрим. Потом он подъезжает к повороту. И здесь машину срывает. Перегазовка. И в стену. Ну что ж, вы знаете, чудом он сейчас не сломал себе антикрыло. Ну что ж, вот таким вот образом Алексей совершает еще одну ошибку. И еще больше отдаляется от победы. Еще меньше шансов. Сворачивать боксы? Нет! Его снова заносит! Потрясающе! И на этот раз он лишается переднего крыла. Но это случается прямо перед боксами. Катастрофа! Это просто потрясающая катастрофа для пилота команды. Мальборо Макларен Форд. Так, вот мы здесь видим камень, машину каменную. Так, вот он дождит до бокса. Ну что ж, теперь Холошевский может смело делать как минимум один пидстоп, не боясь быть обогнанным. Ну, теперь опарин, наверное, в том же положении, что и на прошлом этапе. Если опарин сейчас хочет победить, то спасет его только с под Или ошибка, которая приведет к потере большого количества времени. Ну, собственно, это почти что и будет сход. Так, а в боксах мы видим какие-то проблемы у Соколова. По-моему, он сходит. Да, к сожалению из гонки выбил избывает. владимир Скалов прошу прощения. ну а так это лак я уж подумал что что-то случилось вообще-то вы, вы знаете ли прошу тоже в общем-то волшебство провел безошибочно вы же помните, в Сузуки, там ведь сход-то его был чем обусловлен? Элементарным удивлением сбой, соединение, именуемое на загоне интернет-пользователей Disconnect. Так-то. Вы даже знаете, он был такого свойства, что просто вот Богдан ехал и у него просто все исчезло. То есть раз он видел, тебя он видел, и сам то ехал. А вот все гонщики на трассе пропали, как бы ничего не происходило. И вот он думал, что он так первым и едет. А оказалось, он выбыл примерно за на трех четырех дистанции. Ну, вы сами это помните, вы смотрели. Гонку в Сузуке. Там даже небольшой маленький такой скандал получился. Ну, тоже участники помнят. Когда. Богдан как бы немножко не понял ситуацию и пытался доказать, что в гонке выиграл он. Однако регламент гласит в этом случае, что, к сожалению, при таких условиях победа ему зачиститься не могла. Хотя, может быть, кому-то это покажется несправедливым. Потому что там Богдан предъявил свое время. Полного прохождения дистанции. Оно было быстрее, чем у Алексея Парина, который финишировал. Потому что Алексей-то расслабился. Он увидел, что Богдан сошел и поехал неспешно, он не торопился. А у Богдана как раз летел, он темп не уменьшал. Он прошел дистанцию быстрее, отделившись, как бы, от сервера. То есть, может быть, даже в каком-то смысле действительно выиграл, но. Правила есть правила. Они такой случай оговоряют. И Богдан смирился. Победу зачислили Алексею. А к чему я сейчас это вспомнил? Потому что вот сейчас, если Богдан не будет ошибаться, он сейчас, наверное, молит небеса о том, чтобы ситуация прошлого этапа не повторилась. Потому что это действительно было бы катастрофическое невезение, если бы такое произошло второй раз подряд. А парень, нет, ну может быть он, конечно, я не знаю, делал ли он, делал, думает ли он так, но может быть, кто его знает. Не хочет, конечно, Алексей обидеть, но вдруг он тоже вот едет и думает. Только бы там дисконнект случился. Ну может быть и нет. Может быть просто такая как бы злая шутка в моем Кстати говоря, гонка у нас в уже прошла, друзья. Вот так вот неожиданно, тихой сапой. А, кстати, это вот к чему? Юрий Воронов на ваших экранах. Кстати, Юрий Воронов четвёртый, а вот за ним видно Макларен, Ермаковой. По-моему, сейчас будет борьба за позицию. А, нет, это был Мак... Если это был Макларен, я не ошибся, то это был тогда уж Макларен опарина. Да, там опарин. А вот к чему я все это сказал? Я это сказал к тому, что про среднюю дистанции. Что вот на этот... Ох, как опять опарина повела. Я к тому, друзья мои, что у нас, знаете ли на этом этапе в доме что не произошла потому что Алексей Апарин это не только наш пилот он тут дает вот такие, так сказать, сборки так называемые облегченные для этапов чтобы бэ, пилот там не приходилось много качать вот он просто от а это будет для чего то что он берет готовый мод в моде содержится много чего лишнего Например, там, мы же используем одну трассу для каждого сезона. Э -э, он выкидывает всякую ненужную мелочь. Э -э, те же трассы оставляют только одну ненужные файлы, которые создают дополнительный вес, сделает все как можно более компактным. Э -э, и вот э -э, как раз вставляя трассу до Дональдтон Парк, в данную сборку 2023 -го года, он немножко ошибся с количеством кругов на гонку. И гонка у нас немножко будет короче, чем в реальной жизни. Даже немножко кругов в детали. Я не помню, точно. На 15-20 кругов. Где-то вот так. На 15-20 кругов гонка будет меньше, чем в реальной жизни. Вы знаете, пока я об этом говорил, мы... я упустил такой момент. Дело в том, что когда Магдан Слашевский начинал тот круг, он посетил боксы. Он сделал пидстоп сменил резину. На другой комплект дозбелой. Вот давайте посмотрим, где сейчас Алексей. Так. А, ну да, Алексей это предпоследний поворот. А Богдан сейчас кого-то обгонял, по-моему, пришкола Нет, Гуренко. Ну, в общем, знаете ли, отрыв подсократился. Ну, что не мудрено в общем любая может быть я тогда поторопился Здесь, может быть и не сход решит может решить Уж достаточно богдан допустить элементарно аналогичную ошибку с разворотом и тоже будет не до смеха уже пилота Феррари, и тогда уже а, парень его догонит. А сейчас Богдан ни много ни мало догоняет на круг Владимира Ковалева. если можно так сказать действующих пилотов из тех кто сохраняет способность двигаться по трассе последним идет никишин и идет он на восьмом месте таким образом если у нас сойдет еще кто-нибудь то, то у нас будет разыграно не, не все очки Впрочем, еще неизвестно, насколько Кругов отстает Никишин. Так, ну вот Ермаков его обгоняет на Круг и должен сейчас Никишин его попустить. Ну да, здесь подвинулся. Ну, может быть, не самое. Ох, Плешков, Плешков, И Ермакова заносят. О, уж не было ли там контакта. Давайте посмотрим повтор. Так, вот Плешков поворачивает. Последний поворот. Резко нажим. Ну, может быть, не так резко, но главное, что не справляется с машиной, начинает выруливать. Но слишком широкий радиус. Вот здесь он утыкается в стену. А сейчас должны проехать Ермаков. И детишин. Да, вот они. Но здесь, к сожалению, не видно. Но мне все-таки показалось, что контакта там не было. Но, к сожалению, пилот команды Лежья нас покидает. И уже одно утерянное очко у нас есть. Но Алексей Опарин продолжает свою, погоню. Идет он сейчас по трассе чуть-чуть быстрее Холошевского, но э, если эта разница в скорости останется до финиша такой же, то, и при этом, если Богдан не будет ошибаться, то у Алексея шансов догнать Богдана ровным счетом никаких. Потому что задел слишком большой для такой разницы в скорости. А ну, вот и сам Богдан. Вот он уже обогнал Ковалева. предстоит обходить на круг э -э -э, если не ошибаюсь Алексей Ермакова Юрий Воронов все еще четвертый и догнать Ковалева шансов у него мне кажется нет, потому что Ковалев идет, ну прямо скажем не так уж и быстро, но уже очень безошибочно и вообще Ковалев у нас не будем забывать дебютант, я об этом уже говорил в самом начале записи и надо сказать для дебюта да еще и в такую погоду просто великолепная гонка. Да, вот сейчас. Да, пропускает. Следующей жертвой Холошевского должен стать Минифишин. Константин Гуленко, в общем-то, тоже, лишь, если можно так выразиться, доезжает, доезжает на шестом месте. Так, а вот Никишин, там, мне кажется, был разворот, потому что он пропустил уже и... И Холошевского пропустил, и Ермакова, и Ковалева. Ну, явно у него была какая-то ошибка. Может он просто затормозил и решил пропустить всех. Чтобы не мешать никому. Вылет. Ну, вылет такой относительно безобидный. Учитывая в конце концов, какая такая сейчас погода на трассе. А погода ничуть не улучшается. Нет, на самом деле вот сам по себе дождь. Именно, ну, если так хотите, степень силы дождя, количество воды, которая идет, немножко слабее, но относительно самого полотна, насколько асфальт мокрый, это никакой роли не играет. Он все еще очень-очень мокрый. То, что на профессиональном жаргоне называется heavy rain. Так, а Александр Колобенков у нас без заднего антикрыла. Сейчас очень опасно едет, потому что автомобиль абсолютно дисбалансирован. Честно говоря, иногда в таких ситуациях, вот лично я сам предпочитаю, ну, когда, если скажем так, не играет это особой роли, я предпочитаю, еще вот если у меня оторвалось заднее крыло, я еще и переднее добиваю, потому что автомобиль будет тогда в таком случае немножко снизиться вероятность того, что вдруг на торможении его бросит в стену. Вот интересно, он сейчас будет делать долгий пит-стоп или сойдет с трассы? Надеюсь, все-таки, что первый вариант. Да, это пит-стоп, он не сходит. Прямо перед его глазами стоит сошедший, ну, точнее, он тоже там, его там уже нет машина сошедшего Антона Плешкова. Да, очень долгий пидстолк. И вот только сейчас Алексей Апарин в свою очередь будет проходить Владимир Ковалева. И то не так уж близко он к нему еще и подъехал. как опять чуть не занесло. Ковалев пропускает. А там впереди напарник. Напарина по Макларену. Ермаков. Бессменный надо, наверное, заметить напарник, потому что а, буквально с самого начала чемпионата, даже за некоторое время до его начала, была подробная регистрация на каждый этап. То есть пилоты заранее выбирали, на какой машине, за какого реального пилота они поедут э, вплоть до самого конца чемпионата. И вот этот, можно сказать, дуэт, Ермаков-Опарин, он подтвержден до самого конца чемпионата. Вот, по-моему, если не память не изменяет, вот только э, Юрий Воронов будет напарником Опарина в Макларене в, в, в сезоне в гонке 98 -го года в Аргентине. Но это, по-моему, единственное исключение. Кстати, если уж пошла такая тема, то вот э, забавную такую систему придумали в кубке конструкторов, там э, сохранен, сохранен, так сделан принцип как бы преемственности команд, то есть вот например, э, вот если поговорим о нынешней формуле 1, команда Red Bull. Red Bull, это все знают фанаты бывшей Ягуары. Ягуар это, в свою очередь, бывший Стюр. То есть, вот, например, когда в сезонах 97-го, 8-го и 9 годов э, Ох, немножко не повезло повалил, но, с другой стороны, он ничего за счет этого не теряет. Э, так вот, когда за пилота этих команд получат какие либо бачки, то в кубке конструкторов, когда Стюарт превратится в Ягуар, то эти очки сохранятся и будут на счету уже Ягуара. То же самое и с Рэдбуллом. Поэтому там аналогичные ситуации получаются с, ли... с командами Лежди Прост. Например, Залбер, БМВ Залбер, Тирел, Бархонда и так далее. Вообще, если говорить о составах команд на весь чемпионат, то многих пилотов, ну, если можно так сказать постоянно, Ну, если хотите раз... Кидает по командам Я всех не помню, но вот, например Юрий Воронов, он Я, честно говоря, вот вы помните Его не было в гонке я, честно говоря, не могу Вспомнить по какой причине Честно, вот не помню Почему он не явился на второй этап Но У него довольно-таки, если хотите устойчивый Контракт С Минарди Минардиум покинет только, по-моему, в 95-м. Нет, вот честно, не помню, на чем он поедет, в какой команде в 95-м в спа. Только в 96-м он перейдет в Бенетон. Так, Воронов нагнал с партнера по минарде Колобенкова. И они вдвоем... Так, а вот... Они а тишин. А ведь, а, а ведь впереди Воронова борьба за позицию. А, нет, простите, я ошибся. Нет, нет, нет. А, Колобенков был... Он отставал на круг. А теперь он вернулся в один круг с Никифаном. Ковалев, по-моему, обогнал Ермакова на круг. Ну что ж, мне кажется, в данной гонке все самое интересное, ну, на мой взгляд, закончилось. Если только а, Богдан Холошевский не ошибется. И вы посмотрите, я даже сказать не успел, он слегка вылетел. Но абсолютно не смертельно, даже по отношению к опаре, он сейчас потерял, ну, 2-3 секунды максимум. Ни на что это сейчас не повлияло. Может быть, только психологически сейчас Богдан немножко растерялся. Кстати, вот сам Богдан, у него довольно... В течение большого большего количества этапов он будет уступать за Феррари. Там есть некоторые исключения. В 2001 году он... это будет Хоккенхайм. В сезоне 2001 года он поедет за Заубер, это будет единственное, такое маленькое исключение. И начиная с сезона 2006 до самого конца чемпионата он будет ездить за команду Кудерия Торо Росса, бывшая Минарги. На все остальные этапы он заявлен в команду Феррари. Вот немножко опять Про, левая часть, левые колеса оказались в траве. Наверное, Алексей Парин это единственный, кто заявлен абсолютно на все этапы за одну и ту же команду, за Макларен. Ездит он за таких зубров, не побоюсь этого слова. То есть в Монце он ездил за просто. Потом с Узукой здесь за Сену. Потом вплоть, наверное, до 2001 года будет Хакинин. Потом Кими в 2007 году, Алонсо в восьмом, Хэмилтон. Вот знаете, я вот представляю, что будет в гонке 2008 года, потому что ну не знаю, может быть такая догадка, просто Богдан Холошевский, он очень не любит Льюиса Хэмилтона. Почему бы и не возникнуть такой ситуации, что едут они бок о бок, борются за одну позицию. И хоть Богдан будет знать, что рядом Алексей, а не вовсе не Льюис. Ну, инстинкт сработает, он возьмет и выбьет его с трассы. И отомстит ему за массу. Ну, опять же, что-то у меня сегодня неудачные шутки идут. удачные по отношению к Алексею так а вот Алексей слегка вылетает но это тоже не приводит ни к чему плохому Я может быть не прав, но что-то мне не нравится двигатель Гуренко. В том смысле, что судя по звуку, он выдает более низкие обороты. Не хотелось бы, чтобы Константин сейчас зашел к дистанции. Много срезает, но его ситуация это... Можно даже сказать, что и позволительно, потому что все равно за позицию он не борется. Тем более не такая уж и грубая была срезка. Скорее, просто немного не справился с машиной. Я немного ошибся, я прошу за это прощения Когда сошел Антон Плешков, я сказал, что у нас будет одно утерянное очко Я был неправ, потому что Александр Колобенков сейчас восьмой, движение он продолжает А Плешков у нас, значит, стал от этого девятым Я тогда не учел Колобенкова, прошу прощения Очки будут разыграны, если, конечно, больше никто не сойдет И я надеюсь, что этого не произойдет Большой вылет в исполнении Никишина. Мне кажется, у Никишина немножко.. Да почему немножко? Но я, может быть, не прав, потому что я не сижу в его машине, не веду ее но просто на глаз. Кажется, что проблемы со стабильностью в задней части машины, потому что вот, вот он проходит поворот. Вот опять вот, и так и норовит заднюю часть, немножко бойти. Ну вот знаете, когда еще не был таким, если можно выразиться профессиональным гонщиком, когда играл не в такие вот серьезные симуляторы, а во всякие там не форспиды, был у нас такой, можно сказать, фраза любимая. У любителей этой игры. Она больше относилась к машинам, так называемым мускулкарам. Очень я не любил это явление, это называлось, что они настолько неуправляемы, что у них, простите за выражение, задница едет все всей машины в поворотах, она так норовит обогнать, и вот мне кажется, что вот у Никишина сейчас что-то похожее. Колобенкова сейчас на круг будет обходить в очередной раз Холошевский. А следом за Холошевским идет... По-моему, Гуренко. И следом это вот, вот... Вроде бы, может быть, он и не специально вылетел, но пропустил за счет этого. Это что, опарин? Отрыв-то сокращается быстрее, чем я думал. С другой стороны, гонка уже постепенно подходит к концу. Осталось совсем немного, минут 10-15, не больше. Ну, а парень, конечно, догоняет. А вот не ожидал я такого. Вот давайте сейчас сравним. Это, конечно, будет немножко нудно, но с другой-то стороны. Вот. Холошевский. Сейчас он будет. Про... Вот он проезжает последний поворот. И финишная черта. Вот давайте смотреть, как быстро проедет Опарин. Ой-ой-ой. Да всего ничего. Ой, как Опарин близко. Так, Ковалев сейчас только... Ну, Ковалев отстает от лидера больше, чем на круг. По-моему, даже на два. Можно ошибаюсь. Да, опален сейчас на трассе быстрее. Нет, конечно, даже если он сейчас догонит Холошевского, это не значит, что он его тут же обгонит. Холошевский, он, простите, не юнец. Он обороняться умеет. И вообще, он же оборонялся в первой части гонки. Но явно сейчас Богдану есть от чего почесать в затылке. Если он, конечно, сможет это сделать через шлем. Ой-ой-ой, всего один поворот, вы посмотрите. Вот он сейчас пересекает финишную черту, а парень уже в последнем повороте. Ой-ой-ой-ой-ой. вот здесь вот широковато заходит, но все равно. Вот она борьба. Алексей, он почувствовал. Он почувствовал, что есть еще шанс. Есть еще там, я не знаю, где-то кругов 9, чтобы догнать. Вот он использует. Там впереди Колобенков, совсем недавно мы помним, Холдашевский обгонял его на круг. Ну что, ж, если мы так и дальше будем смотреть с этой камеры, я уверен, еще круг два и мы увидим там впереди Феррари. Так, Колобенков пропустил на круг опарина, и... Очень приятно, что Колобенков все сохранить сохраняет движение по трассе, потому что он сейчас последний. Восьмой, значит очки будут разыграны. -то, надеюсь, до конца гонки с ним ничего не случится. Так, Лошадский кого-то на круг догоняет. Так, это Ермаков. Ермаков, напарник Аппавина. Ну, Алексей Ермаков, я м, уже точно не помню, но, по-моему, уже говорил ранее, то, что Алексей Ермаков, он, Это я говорю не только вот как комментатор, но и как пилот чемпионата, он... Очень хорошо пропускает на круг. Точнее, ну, я, конечно, понимаю, что, может быть, пилот, любого пилота, может быть, тебя обидно пропускать на круг. Но Алексей всегда делает это очень тактично и правильно. Что-то как-то, мне кажется, Богдан замедлился. А может быть и нет. Может быть, это связано с погодой или с износом шин, потому что, в общем-то, если мне показалось, что Богдан загорелся, то мне тоже самое кажется и насчет опарима. Возможно, у них там тоже, я ошибаюсь. Возможно. Последним на восьмом месте у нас все еще Колобенков идет. Так, сейчас не Кишин будет пропускать Феррари Халахетского. Убирается и при этом едва не разворачивает. Залбер Мерседес. Так, проблема у Константина Гуренко. Его разворачивает. Это... Перед предпоследним поворотом в веске вот так. Так, Ермакова прошел опарен. Как-то медленно, возможно, может быть проблема с резиной? Может, просто решил сбавить темп, в конце концов до финиша гонки осталось всего ничего. В принципе, может и пидстоп себе сейчас позволить. Гуренко далеко. Но нет, продолжает ехать дальше. Хотя он не так уж и далеко. Быстро догоняет. Хотя, я не знаю точно, быть может, Гуренко уже и на круг отстает от Ермакова. Неплохо идет Воронов, но до Ковалева ему далеко. Так, Ковалев в свою очередь пропустил в в очередной раз. Да, парень, он не то чтобы, я не знаю, может быть он немножко сбавил темпа, может быть Холошевский прибавил, но несмотря на то, что сейчас для потери первого места Холошевскому достаточно просто развернуться, но если он этого не сделает, то парень его в таком темпе уже не догонит. Кстати, дождь немножко ослаб, я, это, я делаю такой вывод, потому что уже не такой мощный шлейф-брызг, как в начале гонки, выходит из-под машин. как широко я даже подумал что сейчас в стену влетит воронов и здесь в общем-то почти то же самое знаете все еще медленно продолжает ехать ермаков и по-моему там сзади гуренко А нет, это была другая машина, мне показалось. Гуденко тоже, то не слишком быстро едет. Это, наверное, Колобенкова мы там видели, или Никишина. Что касается лидера гонки, то он уверенно продолжает свое движение к победе. И вы знаете, по-моему, я точно не могу сказать, по-моему, последний круг. Может быть, я ошибаюсь. Последний круг, мне кажется, сейчас. Давайте посмотрим. Да, это финиш. Победа. Первая победа Богдана Холошевского. Пилота команды Скудрия Феррари Мальбора. Спа. И вот финиширует Апарин. им перейдет Ковалев, по-моему, он все еще... Хотя, может быть, уже и Бокс боксе едет. Да нет, его Холошевский обгонял на круг. Уже тоже должен финишировать, по идее. Вот Воронов только сейчас. Не пишет финиширует. Да, вот Воронов на финише. Нижмаков, по идее, тоже уже должен финишировать. Да, все правильно. Да и Колобенков. Все, финиш гонки, я помню. Так, Лошевский уже в боксах. А парень все еще едет. Ну что ж, эта гонка, наверное, будет и таким уроком для Алексея. Ведь стартовал-то он с полпозиции. Как и в Монце, упускает свою удачу. Но, видимо, он не сильно расстроился. Выкручивает здесь такого звука. И судя по этому мы делаем вывод, что не огорчился Алексей доволен. Ну что ж, а на ваших экранах победитель этой гонки. Победитель Богдан Холошевский. Команда Феррари. Первая победа. Победа, в, к, к, которая ну, в каком-то смысле заслужена. Потому что... Да не только в каком-то смысле. Mostra》. Абсолютно заслужена. Потому что, вы помните, он, он едва не победил в Сузуке. Он там шел еще более уверенно. Но, э Но э э досаднейший технический сбой... Интернета вывел его из борьбы. И здесь, в Донингтоне. Какой обгон на первом круге? Это просто на первом же круге. Алексей там не ожидал, он еще и ошибся. И вот в такую жесткую контактную атаку пошел. Ну что ж. Ну и перед тем, как с вами я попрощаюсь. Напомню, что следующий этап э, обязательно не пропустите. Печально известная Гран-при Сан-Марина 1994 -го года и Гонка знаменитой, разумеется, фатальной аварией знаменитейшего Айртона Сенны. И, этот, и эту гонку, как и три предыдущие пилота чемпионата в EFAC Back History, попытаются переиграть по-своему. Ну и перед тем, как я уже окончательно с вами попрощаюсь, я предлагаю вам посмотреть повтор той атаки на первом круге, которая предрешила исход борьбы в этой гонке. Ну что ж, смотрите этот повтор уже без коммент моего комментария, а я с вами прощаюсь. До свидания.